Привет, друзья! Это обзор новых электросамокатов 2020 года Halton RS02 и Halton RS03. В этом выпуске вы узнаете, на что способны обновленные Halton RS02 и RS03 не только в городе, но и в условиях бездорожья, как ведут себя через месяц усиленных нагрузок, о чем не говорят другие блогеры. И наконец, давайте разберемся, электросамокаты Halton 2020 это старые ведра или новые достижения на рынке электротранспорта. Ролик очень насыщен информационно. И чтобы не пропустить главное, смотрите до конца и без перемотки. Просто посмотрим на рюкзак. При помощи отвертки и такой-то матери. На вас смотрит вся страна. И обосраться никак нельзя. Губки бантиком, Переднее крыло – говно. Итак, первое. Вам всегда интересно, что происходит с электросамокатами после месяца их использования. Мои коллеги-видеоблогеры уже успели дважды разобрать и собрать одну из моделей. Я говорю о Halton RS-02. По нескольку раз протестировали оба электросамоката в суровых зимних условиях. От минусовых температур до жидкой слякоти. И даже травмировали одного из испытуемых. Вот посмотрите Halton RS-03, подножка превратилась в собачью лапу. Замок включения сломан и находится всегда во включенном положении, ключа естественно нет. Потеряли колпачок от передней вилки, кстати, видно следы коррозии. И еще одна поломочка на заднем габарите Halton RS-03. Скорее всего, короткое замыкание. Оп, зажегся. Вот так он работает. То включается, то выключается. Слава богу, со стопорями все хорошо. Сейчас покажу. Оп. Диоды работают на стоп-сигнале. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, а я пока вставлю свои 5 копеек в оправдание тех, кто тестировал самокаты до меня. У ребят было всего две цели – устроить испытания по максимуму, не жалея технику, и высказать свое мнение по поводу недочетов. И то, что мы видим такие лайтовые результаты поломок, меня, честно говоря, очень сильно удивляет. А теперь обратная сторона моих пяти копеек. Ребят, но ну здесь же тракторный протектор. Почему вы проводили испытания по ровному асфальту? Я исправлю этот недочет. Погнали на тест-драйв Халтон RS-02 и Халтон RS-03. рестайлинговой версии 2020 года. Устроим хардкор! 377 по бортовому одометру. Халтон RS-03. даже непонятно что здесь такое снег вроде растаял на дорожках наверное песок остался или песок со снегом какая-то такая жижа коричневая так крутой спуск горы все с мокрым снегом и со льдом ох я там сейчас разгуляюсь самокат идет на самом деле претензий нет в этом плане нет каких-то там поскальзываний или еще что-то вот наверное по асфальту ой вот, хорошо да вообще нормально я в эту горку потом заеду Посмотрим, как меня затащит туда. Я, честно говоря, пока не могу понять, почему все так хвалят этот так называемый умный газ. В принципе, так-то он тоже подрывает. Может, просто нужно привыкнуть как-то. Его очень плавно нажимать. Так любой другой, в принципе, электросамокат, если ты очень плавно нажимаешь круг газа, он и стартует плавно. Хм. Пока непонятно. Так, ну вот и набережная, прямая. Бетоночка. Я думаю, что здесь получится хорошенько разогнаться. Единственное, что я сейчас сделаю, так это, наверное, поверну GoPro камеру на GPS, чтобы вам было видно скорость. О, да, сейчас будет скорость. Ну и, наверное, сейчас покажу вам немножко по комплектации, что входит в комплектацию каждого электросамоката. Сейчас видите на экране видеоряд, документы на русском языке, комплект ключей. Сиденье не идет в комплектации, скорее всего, у Халтона почему-то сиденье всегда продается отдельно. Зарядное устройство двухамперное. И вот эта вот маленькая пластиковая штучка, это самая важная штучка, которая может быть вообще... Вот все остальное можно выкинуть, реально. А вот эту штучку обязательно нужно поставить. Ставится она под фару, под задний, под задний габарит, это брызговичок. И теперь смотрите, что этот брызговичок дает. Точнее, что происходит, когда его нет сейчас замерял скорость для вас вы видели просто посмотрим на рюкзак что происходит с рюкзаком мне страшно даже подумать что там у меня на голове на капюшоне значит по поводу забрызгивания на высокой скорости с переднего крыла ну конечно есть конечно есть куда без этого вот оно, пожалуйста вся нога просто засрана с этой стороны то же самое так что если вы в сырую погоду куда-то едете конечно если вы будете тошнить так вот прям по дедовски то наверное переднее крыло справится с своей задачей но если лететь со скоростью свыше полтинника то готовьтесь к тому что в мокрую погоду вы будете все в грязи к сожалению здесь на данный момент я не поставил специальный брызговик чтобы показать как это работает без него и я не знаю, справился бы брызговик, если бы я прям так же топил сейчас здесь по Тереловской набережной. Не знаю, не могу дать гарантии. Кстати, бортовой компьютер не вижу смысла вообще по нему что-либо рассказывать, потому что он, похоже, просто не отсюда. Во-первых, здесь есть кнопка включения габаритов, которая здесь просто не нужна. То есть габариты у него включаются другим способом. Вот видите, фонарь загорелся. Сейчас зажмем, вот он выключился. Включение габаритов происходит вот этой вот кнопкой. Он-офф. Фара, кстати, ну вот эта вот фара такая вот бочонок металлический. Светит довольно-таки неплохо. Можно отрегулировать вверх-вниз. Что касается габаритов, они яркие достаточно. Сзади, с боков. О, здрасте. Что-то отлетело, но ну, что бывает, это же тест-драйв. Ну, болтик уже, наверное, не найти никогда. Нужно поискать будет что-то другое, но что поделать. Так, так, Таковые условия тест драйва. Очень суровые. Сейчас проверим стоп-сигнал. Мигает одной стороной. Стоп-сигнал. К сожалению, тоже навернулся. Констатирую как факт. Причем, кстати, пора бывает, что и сам губарит -то тоже не работает. Ну там то ли короткое замыкание, то ли еще что-то. Может быть, даже уже до меня нахимичили. rs 03 бедолага битый уже весь перебитый. Ну что, едем дальше. Вот туда вот, в лес. Устроим хард. Так, ну что, сейчас поеду в ту самую горку. Чего нужен тракторный протектор? Передний тормоз отказывается тормозить, значит демонстрирую. Зажимаю тормозной рычаг в ноль, а самокат тормозить не хочет, намок видать бедолага, сейчас буду его регулировать, благо здесь есть вот такая вот штучка, вот он, отрегулировал, закрутил я его глубже, то есть если видите, он там прям внутри уже практически. Это шестигранник. То есть поднял давление в гидролинии. И тормоз начинает работать нормально. Зажимаем, все, он не едет. Так, еще раз. Значит, зажимаем, все, останавливается. Отлично! То есть здесь регулировка гидролинии закручиваете чуть сильнее вовнутрь. Этот шестигранник. И электросамокат начинает тормозить гораздо лучше если вы его выкрутите то давление понизится в гидролинии и тормозные колодки будут схватываться слабее ну что друзья немножко по подвеске амортизации значит здесь стоят пружинные амортизаторы на передней вилке велосипедного типа и сзади стоит маятникового типа два амортизатора все пружинное пружины ну не сказать что Прям супер жесткие, но и не супер мягкие. Такой, наверное, повышенной средней жесткости, я бы сказал. Сделать их мягче, скорее всего, будет воблинг. И будет шатать самокат на высоких скоростях. А здесь, в принципе, все отлично. Стабильно держится на высокой скорости. Воблинга нет на ровных участках дороги. Ну, если, конечно, куда-то прям влететь, какие-то ямы, можно и перевернуться, но так... В общем, то все стабильно, хорошо работает. Значит, колеса стоят 11 дюймовые без покрышки с тракторным протектором. Мотор колеса по 1300 ватт. Каждый полный привод. Подрывает очень хорошо. Единственный занос сейчас заметил, но это конечно на мокрой грязи, прям по глине. Естественно, он скользит со своей мощностью. Диски стоят. 160-ки на обоих колесах тормоза гидравлические со своей задачей справляются Халтон обещает, что в серийных версиях самокатов будет специальное приспособление для подкачки для, как я понимаю регулировки гидравлических тормозов посмотрим, как это будет выглядеть уже в серийном производстве пока даже не могу представить самокат, как видите, весь уже у меня в грязи, в мокрой грязи. Значит, с завода приходит стандарт защиты IP54. Это защита от попадания брызг под любым углом. Но никак не погружение в воду и не струи воды. Так что, в принципе, то, что сейчас с ним происходит, для него это уже не очень хорошо. Прям ой как нехорошо. Я его, можно сказать, прямо извалял всего. В жиже, в грязи но он работает и это радует что касается тормозных ручек нажимаем прям слегка, прям пальчиком легонько и на какой бы скорости вы не ехали электросамокат начинает оттормаживаться это конечно очень круто в плане управления это ребята из Халта, молодцы, прям хвалю, спасибо классно сделали на любой скорости, прям слегка нажимаем и все, у нас идет оттормаживание, звуковой сигнал довольно таки такой шумный можно попугать прохожих Кнопки Eco Turbo все работает, все нормально, полный привод, задний привод, все отлично, все переключается, все круто. Ну и мое такое прям субъективное мнение, я бы посоветовал сделать деку все-таки чуть-чуть длиннее. Допустим, у меня рост метр семьдесят семь, но мне уже неудобно, вот руль вытянут практически на максимум, стою я на нем хорошо, руль где-то ну, в районе чуть ниже груди, самый оптимальный вариант но вот прям ногам места мало ну прям очень мало если только ставить одну ногу прям вообще вот сюда вот аж вот так тогда вторая комфортно как-то может расположиться при условии что вы едете не быстро где-нибудь в районе 20-25 километров в час тогда нормально когда вы начинаете увеличивать скорость конечно хочется ногу поставить прямо аж вот сюда на крыло если здесь, обратите внимание, я ставлю ногу вот таким образом, ну получается левая нога у меня вот стоит это неудобно, вот так тоже неудобно вот если бы вот эту ручку перенести чуть дальше вот эти уши развернуть сделать ребрами жесткости то есть прям допустим развернуть их и приварить их к деке, ну прям вообще было бы огонь, здесь бы тогда получилась такая хорошая платформа, как подставка для ноги и вполне спокойно можно было бы ставить ногу ну аж вот так вот Сейчас это сделать невозможно, ну, мешает ручка, банально вот это вот. То есть приходится ногу сдвигать сюда ближе. Из-за этого я порой грудиной прям упираюсь в рулевую колонку. Но это, конечно, не очень удобно. Руль в обоих электросамокатов складной, центральная муфта откручивается. Вот это. И руль разламывается на две половинки, получается, у нас разные стороны. Сейчас продемонстрирую. Ну, вот так это выглядит раз, два, таким вот домиком, губки бантик бровки домика, ой, напоролся на дерево, но замочное, вот так вот. Что касается самой рулевой колонки, она регулируется по высоте. Отодвигаем язычок, пожалуйста, вот так. Ну, в общем-то, стандарт, что можно сказать. Вот такая красота. Полноприводный Halton RS03. серийная версия. Тестовый вариант для видеоблогеров. Ну и давайте по поводу курка значит, да? какие же там супер изменения. Это Halton RS03. Я, честно говоря, никаких особых изменений не заметил. Вот конкретно на Halton RS03 вот эта предсерийная модель, он никем не скрывался еще, мне кажется, что никто пока не знает, есть ли там эта система или нет. Дело в том, что как у любого электросамоката, если я слегка нажимаю на курок акселератора, он начинает ехать плавно и медленно. Но это у всех самокатов, разве нет? куга, ультроны, никомуры если прям конечно давить uh, он тоже будет буксовать любой самокат там будет буксовать пожалуйста остановились нажали он втопил он топит еще как топит, он буксует uh, это дело даже не в том, что я там налет выехал сейчас продемонстрирую, пожалуйста, на землю выйду будет все то же самое аналогично И он как рвет, если я нажимаю полностью, может быть просто такая система стоит реально только на HALT NRS 02, это я, ну, вам покажу как работает он, но у HALT NRS 03, вот в данном варианте предсерийного образца, курок акселератор работает стандартом, сейчас проверим лежачку, Ну нормально, Амортизаторы, конечно, ему прям продолбили еще до меня. Я постарался. Задняя подвеска отлично работает. Прям задняя хорошо. А вот переднюю, наверное, нужно просто смазать. Ну что-то она прям, да, такая. С затыками. Так, проверим клиренс Оп. Заехал. Отлично. На такой не маленький бордюр на самом деле. Хорошо, заехал. Так, ну учимся, надо его высадить. Высадить до конца, посмотреть, что получится по километражу. О, ребят, забыл сказать, оцените сейчас накат какой. Покажу. Прям вот э класс, подшипники стоят прям, ну отличные. Накат здоровский, Это, конечно, я понимаю, еще плюс мой вес <coughs> по инерции тащит нормально, но блин, оцените. Согнался достаточно отпускаю акселератор смотрите накат какой то есть так вот подразогнавшись можно отпускать акселератор и еще проехать ну сейчас остановлюсь скажу сколько примерно ну и хватит наверно так но это около 200 метров, наверное. Ну ладно, 100. 100-150 метров. Просто на накате. Вообще огонь. Вот это круто. За это спасибо. Хорошо он просел на самом деле, но скорость выдает все равно приемлемую. 44 км в час, 45. То есть по итогу 40 Он на последнем делении. Ну, как последнее. Одно-два деления нормально вольтаж 56 вижу да блин это его еще сажать и сажать это при условии того что я уже порысачивал по лесу хорошенько а как вы понимаете там мощность требуется хорошая для того чтобы по лесу грацевать по грязи по всей этой да ну как так то он едет и едет ну вот и все самокат выкатан полностью вольтаж 52,7. Просаживается он до 51,6, до 51,5 во время поездки. Едет уже со скоростью не более, ну, наверное, 5 км в час. В маленькую даже горочку вообще уже не тащит, там 3-2 км в час. Значит, вот что получилось по общему пробегу по одометру. Он, в принципе, совпадает реальность GPS. Все показатели я сейчас выведу на экран специально для вас, при какой нагрузке тестировался электросамокат, при какой температуре и при какой средней скорости. Ну и плюс не забывайте, да, что я рассачил по жесткому в лесу, что произошло с самокатом в итоге. Я вам сейчас покажу, немножечко подсвечу его. Вот так. Вот что в итоге произошло с самокатом после моей лесной поездки. И выкатываю его до конца в ноль уже по городу. 144 по 144 километра. Значит, поедем на третьей скорости. На тапку будем максимально давить. Выставил колеса 11 дюймов. То есть, в принципе, скорость и показатели GPS должны совпадать. Ну, в общем-то, да, показатели практически одинаковые. Что GPS, что у бортового компьютера. Разница совсем полная ерунда. Ну, давай 47. Есть 47. 48. 49. Ебайба. Полтинничек. Ну есть, полтинник. По GPS. 51. Ну-ну-ну-ну давай 52, ну давай! Есть 52! Ну что, друзья, та же горка 20 градусов, спуск и подъем. Посмотрим, справится ли РС-02. не хватает мощи Наглядный пример отсутствия полного привода. Ну что хочется сказать ребят это самокат halton rs02 в принципе не предназначен особо для бездорожья даже независимо от того что у него тракторный протектор зато отлично подходит для расчистки поляны под пикник это прям огонь из-под переднего колеса так как у него всего один привод задний ничего не летит можно не испачкаться задним колесом сделать прекрасную полянку ну либо какой-нибудь сектанский круг ну в общем давайте к самокату а значит привод задний 1300 ватт, мотор колесо диски 160 тормозные стоит гидравлика, тормоза на два колеса гидравлика отличная, ничем не хуже чем у Halton RS03 так сказать 2020 года при серийного выпуска что касается фары, да, это наверное единственное отличие по низу, ну за исключением самого мотор колеса, то что здесь Привод задний. У Halton RS03 привод полный. Здесь стоит фара такая вот, которую обещают убрать. Никакая, вообще никакущая фара. Нифига не светит, прям шляпа а не фара. Значит, здесь не успели угробить передний амортизатор. Тоже пружинный, абсолютно то же самое, что и у Halton RS03. Такого велосипедного типа. Внутри стоят пружины. И здесь также стоят пружины. Сейчас их... а Ну вот, амортизаторы видно. Значит, отрабатывают отлично, гораздо мягче, чем у Халтон RS-03. Сейчас в компании Halton думают, какие поставить. Как раз специально сделали два варианта: по жестче на Халтон RS03 и помягче на RS-02. Мне мягкие не очень нравится честно говоря. Как-то странно они себя ведут вроде мягонько хорошо но прям не для хардкора так могу сказать значит по поводу деки как ни странно на ней стоять наверное более комфортно чем на RS 3 как будто бы она чуть длиннее прям вот как будто бы ну не факт надо померить я вам фоточки сделаю значит по поводу брызговика вот он стоит как раз, этот язычок. Загнан он под задний габарит. Вещь классная, но но на высоких скоростях при дождливой погоде опять-таки нифига толком не защищает. Я не знаю, как ребята тестировали до меня все это дело. Показываю рюкзак. Та-дам! вот такая вот штука на рюкзаке после прокатки на на rs02 по слякоте. ну как слякоти по мокрой дороге прям по дороге ехал по общественной если только в меня водители сзади грязью не кидались то это точно из-под заднего колеса значит спереди ну летит но немножко скорость у него не такая или просто пока еще не нашел большое количество влаги, жидкости, прям жижи жижи, чтобы что-то прям спереди летело. Так что здесь, в принципе, в этом плане хорошо, спереди ничего не летит. Теперь по поводу курка. Та-дам! То, что вы хотели знать, как раз сравнение с Halton RS-03 2020 и Halton RS-02 2020. Как я понял, компания Halton только в RS-02 установили эту умную систему, как она там, они назвали-то умного старта, что-то такое. То есть, да, действительно здесь самокат не срывается с места. Смотрите, прямо сейчас нажму, он не сорвется. Вот, то есть, он не уезжает вперед, прям сразу. Если я еще на него ногу поставлю вот таким образом и нажму на акселератор, смотрите, что будет. Такой толчок. А жму полностью. Топ-толчок. То есть нету такого прям вх, букса. Еще раз. Нажимаю прям. Оп-толчок. Не более того. Вот такая вот интересная система. И это действительно прикольно. Да, он ведет себя по-другому. Ребята, которые тестировали оба самоката до меня, почему-то сказали, что на RS03, который сейчас также у меня. Стоит такая же система. Нет там ее в помине. Поэтому я очень сильно удивился. То есть такая система сейчас она только вот на Халтон rs 02 заднеприводном. Едем дальше. Ну, гидравлика отлично. Все прекрасно, действительно. Также есть возможность регулировки гидравлики. Ребята из Халтона уверяют, то что, как уже говорил, в комплекте к потоковым самокатам, которые выйдут. Прям большой партией. Там будет специальный прибор для прокачки тормозной системы. Посмотрим, что это будет такое. Интересно. Ну а так, в общем-то, самокат интересный. Грипсы хорошие, такие, они анатомические, приятные, мне нравятся. Классно. Руки с такими вряд ли будут потеть, они порезиненные, довольно-таки такие жесткие, жесткие, приятные на ощупь. Классные вещи ну также свет, да, то есть переключение здесь все стандарт в принципе Halton RS-02 и Halton RS-03 они одинаковые полностью за исключением как раз вот этой вот системы у Halton RS-02 с мягким курком действительно очень плавно стартуют и э, привод электросамокатов на RS-02 вот на этой модели стоит 1300 ватт, заднее мотор -колесо. и все а так они в принципе вообще идентичны также система рулевая, рулевая колонка выдвижная под рост райдера. Сам руль складной также через муфту. Муфту откручиваем, складываем домик. Прикольно, что они действительно выдерживают какие-то супернагрузки, да, то есть все-таки здесь на Halton RS-02, я считаю, нужно менять реально резину и ставить уже рангом ниже, от смешанного типа протектора до шоссейного, но нечего ему делать на бездорожье, здесь он может только копать, вот такие вот большие круги. Ну, либо ехать сверху вниз вот тоже хорошо спускаться сверху вниз прекрасно легкое бездорожье какое-то да прекрасно в городских условиях там где-то проехаться по клумбе легко но вот так чтобы рвать вверх как это делает halton race 03 нет второй младший бро этого сделать не сможет то есть в горку 20 градусов я показал заехать он не смог так, ну и все-таки я вам покажу сейчас стойку райдера, то есть как это выглядит. Почему я говорю, что таких не хватает. RS02 еще как-то более-менее, а на RS03 ее вообще мало. То есть вот что происходит. Райдер едет на скорости. На скорости нужно куда-то убереться. Здесь, если я выношу ногу за гусь то есть носок у меня прячется, уходит вот сюда. То здесь еще более менее нормально но опять-таки повесить сюда какой-то gps еще что-то уже будет мешать то есть расстояние вот она вот эта штука она прям ну вот прям в животе практически это неудобно при условии что приходится еще иногда опираться назад было бы здорово если бы это происходило вот так то есть, допустим даже при условии что у меня нога опять выходит за гусь задняя нога стоит на крыле а может так и ездить ну он нафиг что-то удлинять да так кататься крыло-то у нас монолит что кстати интересно придумано заметил еще одну вещь пока я сейчас ехал с леса с парка фили по дороге на высокой скорости начинается ребят воблинг Реально воблинг. Мягкая подвеска, плюс э, очень легко крутится руль сам по себе. На высокой скорости э, начинает вот так вот потряхивать самокат. Все не понимал, что это такое, а это ну прям вот воблинг на высокой скорости. Так что сюда бы демпфер, либо просто делать более жесткую рулевую. Хотя, возможно, это просто все раздолбалось от того, что его изнасиловали, уже измучили бедолагу. Но факт есть факт. Говорю, как есть. Воблинг присутствует. Вот где этому самокату Халтона RS-02 самое место. В городе? Более нигде. Так что надо снимать эти покрышки и гонять на нем по городу. Ну все, ребята, электросамокат Халтона RS-02 выкатан полностью. Значит, на блютаже у нас 53,3, при нагрузке, когда я еду с моим весом почти 100 кг, показывает 51,5, 51,6, такие вот скачки. Значит, здесь одометр 188. Сейчас на экран выведу все параметры, общая дальность поездки, сколько получилось проехать. Также, при какой нагрузке, при какой температуре и так далее. Все это вы сейчас видите на экране. Вот что с ним в итоге. Случилось, в каком состоянии он оказался. Такой вот красавец. Все залеплено просто грязью. Отмывать его придется, наверное, очень долго. По-простому в теории умный старт означает экономия расхода энергии в зависимости от испытываемой нагрузки во время начала движения. То есть контроллер не дает использовать всю мощность батареи сразу, а увеличивает ее постепенно. Теперь проверим на практике, на каком из электросамокатов она есть, а на каком нет. Слегка зажимаем курки акселератора на обоих электросамокатах в подвешенном состоянии, то есть на холостом ходу. На модели RS02 система установлена, и он продолжает разгонять мотор колесо при легком нажатии до предела в поисках сопротивления. А на модели RS03 обычная работа датчика холла в курке акселератора при легком нажатии контроллер передает на мотор колесо столько энергии, сколько запрограммировано изначально, и увеличить скорость можно только нажав на курок еще сильнее. По итогу могу сказать следующее – компания Halton прошла очень тернистый путь на рынке электросамокатов. И вот, наконец, найдена решительно правильная стратегия производства, которой, надеюсь, они будут придерживаться. Что сделала компания Halton? Основываясь на собственном печальном опыте, были созданы два предсерийных образца и отданы на растерзание блогеров. Теперь Халтон гарантированно получит реальные отзывы о недочетах и предложения по модернизации не только со стороны испытателей, но и комментарии от вас, наших подписчиков. На базе собранной информации предполагается выпуск целой серии надежных электросамокатов уже из коробки. Понимаете, то есть не те же гули, которые нужно дорабатывать при помощи отвертки такой-то матери, а готовые транспортные средства. Что касается обложки обзора с ведрами, думаю, ее лучше оставить как историю как знак новой ступени эволюции электросамокатов на российском рынке. Таблицу технических характеристик тестируемых образцов вы видите на экране. Что касается цены, сейчас обсудим, а потом покажу таблицу параметров, ожидаемых в серийном выпуске. Что ж, а теперь расскажу, о чем молчат все видеоблогеры в сфере электротранспорта. Все мы знаем о печальной ситуации в Китае. Границы закрыты, а сезон уже очень близко. Когда пойдут новые поставки, никто не знает. Но поверьте, дорогие подписчики, чем ближе лето и чем больше спрос, тем выше риск по росту цен на весь электротранспорт в целом. Товар на складах России не безграничный, и если вы задумались над покупкой уже сегодня, советую не откладывать это в долгий ящик. Как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой. Как видите по ситуации, точной цены сейчас не сможет назвать даже производитель, ведь когда откроют границу, а это обязательно рано или поздно произойдет, цены могут как упасть, так и взлететь до небес, и зависеть это будет в первую очередь от щедрости или жадности китайских товарищей, ведь экономику в Поднебесной трясет очень сильно. Все актуальные ссылки на магазин и цены на электротранспорт вы, как всегда, найдете в описании к этому ролику. Спасибо магазину Гироскутер Шоп за предоставленные модели для нашего обзора. Жмите лайк и оставляйте комментарии, что думаете о новом подходе к компании Халтон? Оправдают ли они наши с вами ожидания? Или две надежных модели на всю Россию в 2020 году – это то, что мы заслужили? Спасибо за просмотр и до новых встреч!